можно очень быстро буквально в течение двух недель загубить тот бизнес который вы успешно до этого развивали меня зовут елена туманова я бизнес тренер и одна из основателей обучающего курса smart money буквально сегодня я закончила работу над своим новым курсом. Это курс по эффективному развитию ваших страниц в Инстаграме. Проанализировав огромнейшее количество аккаунтов, бизнес аккаунтов, просто аккаунтов, я пришла к выводу, что эффективно использовать Инстаграм не умеет ну практически никто либо 90% людей не умеют даже элементарно создать внешний вид своих страниц в Инстаграме, чтобы они стали интересны. Вот именно поэтому у меня и родилась такая мысль научить как можно больше людей сделать красивые страницы в Инстаграме, не просто красивые, а эффективные для того, чтобы вы могли эффективно продвигать свои страницы в Инстаграме и, естественно, продвигать именно то коммерческое предложение, которое вы уже имеете. Почему же Инстаграм может загубить ваш бизнес? Здесь все очень просто, на своем курсе я рассказываю как можно бесплатно продвигать свои страницы и как можно умело использовать платные сервисы для продвижения своих страниц в Инстаграме, для того, чтобы они не нанесли урон тому коммерческому предложению, тому проекту, который вы продвигаете. Но сегодня я расскажу только одну очень маленькую деталь, которую, надеюсь, поможет вам не загубить свой основной бизнес через инстаграм. На сегодня очень большое движение вокруг инстаграма, шумиха, движуха, люди все туда начинают ломиться и начинают шлепать, штамповать свои неинтересные, безликие свои страницы, они не могут даже сделать свой грамотный аватар и настроить шапку профиля. Но об этом я расскажу в следующем своем видео. Сегодня хочу предостеречь новичков и тех людей, кто еще не опытен в продвижении страниц в Инстаграме, не спешите использовать платные аккаунты. Сейчас расскажу почему. На сегодня огромное количество предложений людей, которые имеют свое коммерческое предложение продвижения аккаунтов в Инстаграме. Это не просто сервис, который позволит вам продвинуть, конечно, в умелых руках, он поможет продвинуть ваши бизнес-страницы или ваши а, просто а, страницы в Инстаграме, но эти сервисы, имейте в виду, это полноценный отдельный проект со своим собственным коммерческим предложением и со своим собственным маркетинг-планом. Это самостоятельный, абсолютно самостоятельный проект, где люди, продвигая этот сервис, на этом активно зарабатывать. Не путайтесь с теми сервисами, которые можно приобрести, оплатить вип-пакет, и он будет работать самостоятельно. Вот эти игры, вот эти современные сервисы, я не буду сейчас называть, какие они, это не цель, я думаю, имея мое предостережение, вы поймете, с чем вы, вы уже будете анализировать те сервисы, которыми вы будете продвигать свои страницы в Инстаграме. Так вот, эти сервисы смещают ваш фокус, они смещают вашу цель от того вашего коммерческого предложения и от той компании, где вы успешно развивались, перефокусируют вас на свой проект и вы, войдя в этот проект, активировав свое участие, внеся туда деньги, вам уже будет сложно оттуда выйти. Те сервисы, которые сейчас предлагают, работают немного по другому принципу. Для меня сервис, который успешно продвигает именно мое коммерческое предложение, работает следующим образом. Я оплатила VIP-аккаунт или VIP-абонентскую оплату, и сервис работает в в полном автоматическом режиме, я сделала соответствующие настройки и он независимо от моего времени, то есть совершенно самостоятельно выполняет ту функцию, которую я ему доверила, или ту функцию, которую я на него делегировала. Как же работают современные сервисы? Они отнимают ваше время. Я скажу вам больше, они сжирают ваше время, потому что это отдельный проект и для того, чтобы там заработать и для того, чтобы там на ваших аккаунтах была какая-то активность, вам самому нужно включать туда практически 100% вашего времени. Это не 10-15 минут, как выполнение ротации на определенных сервисах, это действительно часами вы будете заниматься в этом проекте. И, естественно, вы будете все свое внимание тратить на коммерческое предложение того сервиса, куда вы вошли. И что происходит? День вы не занимаетесь своим первоначальным коммерческим предложением, второй день, третий день вы не обращаете внимания на свою компанию. Через две недели вы потеряете ваш бизнес. Либо вам придется начинать все сначала, потому что ваши партнеры, ваши подписчики, ваша целевая аудитория, которая постоянно за вами наблюдает, особенно если у вас уже есть результаты, у вас уже достаточно большая команда, люди что начинают делать? они тоже начинают терять активность за вами, но вы совершили еще большую ошибку. Вы взяли своих людей из команды и тоже перефокусировали их внимание на, это, на этот сервис, помните, что это сервис, но это абсолютно самостоятельный проект, который будут отнимать все ваше время, естественно у вас происходит полное рассеивание внимания от вашего основного проекта. Вот таким образом легко и просто буквально за две недели вы можете откатиться глубоко назад от того, чтобы зарабатывать в вашем основном проекте. Будьте внимательны, внимательно анализируйте сервисы, особенно если вы занимаетесь автоматизацией бизнеса, помните, что вот те сервисы, которые имеют свои маркетинг планы и активно продвигаются и говорят, что вы очень быстро продвинетесь, вы будете продвигать их сервис, а не свое коммерческое предложение. Будьте бдительны, внимательно выбирайте те ресурсы, с которыми вы будете работать и до следующего урока. Кстати, именно сегодня я уже запускаю свой курс в Инстаграме для моих партнеров, поэтому, если у вас есть вопросы, я могу вас более подробно проконсультировать, на каких условиях вы можете получить доступ к моему курсу по Инстаграму. Итак, до следующего урока.